С вами доктор Вася. Это обзор игры World of Tanks Blitz. И начнем мы с самого верха. Это с, лев... с левой части. Здесь мы видим новости, взводная игра, обучение, достижения, поддержка, Facebook и форум. Но я скажу вам самое то, что главное, это допустим взводная игра. Как пригласить игрока во взвод? Сейчас вот у меня э, друзья, значит, не в сети. Ну вот, нажимаем, допустим, выбираем ник игрока и справа нажимаем создать взвод. Можно посмотреть профиль этого человека. Здесь все-все показано: награды, статистика, техника. Все можно это посмотреть. Дальше что будем смотреть мы? что вот сверху справа, вот здесь вот, показано золото, кредиты и свободный опыт. Значит, нажимаем вот экипаж. Для чего нужно закачивать экипаж? Чем больше процентов экипажа, тем лучше точность стрельбы, скорость перезарядки, скорость сведения, скорость движения разворота и дальность обзора. Улучшение. Это да то же самое, что исследование в World of Tanks. Здесь танки. Исследуются и модули. Двигатели с гусеницей и пушки. Башни. Характеристики вот. Здесь вот смотрится орудие. И сравниваете также характеристики Двигатели и гусеницы. Это все сравнивается. Поговорим о снаряжениях. Что считается а, разное в, в танке на компьютере и вот «Танкс Блиц». Добавлена весь как форсаж. Что же она делает? Она добавляет плюс 30% к мощности двигателя на 30 секунд. Используется однократно. И добавили адреналин плюс 25% скорости перезарядки орудия на 30 секунд. И плюс 10% к вероятности повреждения модуля противника. Использую тоже однократно. И вот универсальный, комп... а, в общем, комп... в общем, универсальный комплект. Здесь входит все сразу. Огнетушители, ремкомплект и мед... ну, аптечка. Пользоваться это, это неоднократно, но перерыв между использованием проходит минута. Если, допустим, вы использовали, только через минуту вы сможете воспользоваться им еще раз. Так что по мелочам лучше не тратьте. Что еще? Ну, боекомплект. Также все бронебойные и подкалиберные. А, и сквозь фугасные. Также золотые можно поменять за серебро по калиберным и обязательно поставьте галочку пополнять а, автоматический боезапас принять и оборудование здесь ящик с инструментами легкий подбои стерео стереотруба осветленная оптика Маскировочная сеть, дополнительные грунтозацепы, вентиляция, усиленные приводонаводки. Все характеристики написаны вот в этой, вот здесь вот. Их можно поставить только три. Так, теперь мы идем. Информация. Это про весь ваш танк. Так, каждый танк, своя информация. Ну, чаты. Я думаю, объяснять не надо ничего. Здесь просто общение между людьми, друзьями, общий канал и друзьями. Это типа ЛС В танках а, Так, дальше мы идем Дерево танков Здесь только 13. Возьмем, например, Россию Ну, как в танках, здесь все то же самое Вот сверху премиум танки Чуть ниже обыкновенные танки Тут которые Исследуются, покупаются За игровые валюты Сверху, значит, это ПТ-САУ Средние танки Тяжелый танк и тяжелый танк это у России. Ну, у США одна ПТСАУ, один средний танк, и один тяжелый. Ну, у Германия одна ПТСАУ, два тяжелых и средний. Всем спасибо за просмотр. С вами был доктор Вася. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. В следующих видео мы посмотрим саму игру в боях. Всем пока!